Визит международных делегаций в Казанский университет. Цифровые кафедры в КФУ. Всем привет! В эфире универ в студии Карина Саяхова. Казанский федеральный университет продолжает вести серию прямых эфиров для абитуриентов. В рамках онлайн-встречи будущие студенты могут задавать интересующие вопросы о поступлении студенческой жизни особенностях обучения на определенном направлении. Казанский федеральный университет активно сотрудничает с 38 научно-образовательными организациями Республики Узбекистан. Основной формой взаимодействия с вузами Узбекистана является реализация программ двойных дипломов. О том, что на этот раз обсудили представители двух вузов, смотрите далее.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 Совсем скоро, по словам создателей социальной сети ВКонтакте, будет разработан сервис для распознавания дипфейков. Как он устроен и как он будет работать, смотрите далее.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 В минувшие выходные в экстрим-парке Урам состоялся первый всероссийский детско-юношеский турнир по брейкингу Тин Спирит. Насколько актуальна хип-хоп-культура в наши дни, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова.